Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. Лето уже подходит к концу, идет сбор урожая, и за это время накапливаются горы больной ботвы. Вопрос возникает, куда же девать такую ботву? Выбросить, конечно, нет проблемы, однако какая польза огороду? А сегодня я буду рассказывать о том, как использовать больную ботву, как из нее приготовить компост, чтобы все добро не пропадало даром. Я искренне считаю, что огород – это искусственно созданная человеком экосистема. В ней все взаимосвязано. И если мы что-то забираем из почвы, нужно в почву что-то и внести. Поэтому все растительные остатки я компостирую. Для приготовления компоста можно использовать любые растительные остатки. Это может быть больная картофельная ботва, это могут быть опавшие листья, это может быть скошенная трава, солома, сено и другие доступные материалы. Главное условие заложения компоста – это то, чтобы все фитопатогены и сорные семена погибли. Тогда компост пойдет огороду на пользу. Большинство фитопатогенов развиваются в анаэробных условиях, без доступа кислорода. Именно поэтому компост должен быть насыщен кислородом, чтобы все эти фитопатогены погибали. Первым делом мы будем готовить воздушную подушку. Первый слой компоста – это различные крупные растительные остатки. Это могут быть различные ветки после обрезки сада. Где-то ветку с яблоками у нас отломала в процессе роста. Где-то у нас появилась срезанная ботва от цветов, крупные какие-то листья. Все это пойдет на нижний слой. Это воздушная подушка, которая будет насыщать наш компост необходимым кислородом. Затем... Будем использовать другие растительные остатки. Это будет трава после прополки, либо трава после козьбы, сена, солома, либо опавшие листья. Слои при этом у нас будут чередоваться. Значит, первый слой веток, затем слой травы. Слой должен быть примерно 20-25 см. Укладываем траву, затем берем мочевину. Понадобится примерно 200 грамм. Но если нет, то можно использовать меньшую дозировку. А если не хотите использовать различные химические удобрения, можно использовать раствор куриного помета, либо навоза. Значит, поселили слой и все проливаем вот этим приготовленным раствором. Для чего это делается? Дело в том, что проливая вот таким раствором с азотом, мы ускоряем процессы горения. В компосте начинается горение, Компост разогревается до температуры 50, а то и 70 градусов. И при таких температурах погибают все патогены, семена сорных трав, а также вредители, например, такие как слизни, которые могут заводиться в компосте. Итак, слой травы, затем, например, слой сена, а затем опять слой травы. И так чередуем-чередуем слоя, пока компостная куча не заполнится. Когда компостная куча готова, Обязательно накрываем ее черным материалом. Это может быть черная пленка, если нет черной пленки, это может быть спанбонд. Если у вас нет подходящих материалов для укрытия, можете накрыть компостную кучу просто толстым слоем соломы, чтобы наш азот не улетучивался, чтобы в компостной куче начала развиваться высокая температура, начались процессы горения. Готовую компостную кучу можно использовать весь сезон. Например, снимаем пленку и добавляем следующее слой травы и опять проливаем раствором мочевины, либо раствором куриного помета. И опять закрываем пленкой. И так весь сезон. Такой компост очень быстро готовится. И если заложить такую компостную кучу в начале сезона, то уже к осени он будет готов. В процессе компостирования, конечно же, крупные ветки могут за один сезон и не перепреть не перегнить. Они э, будут еще твердыми Значит, их можно просто вынести из компостной кучи и обратно в новую компостную кучу заложить. Через несколько сезонов они полностью раздробятся, растворятся, и получится отличный компост. Нужно отметить, что я использую различные способы компостирования. Это компост, который образуется в процессе горения. Кроме такого способа, я применяю также способ вермикомпостирования, когда использую для приготовления компоста дождевых или калифорнийских червей. Они перерабатывают органику и получается отличный рыхлый компост для подкормки всех растений. Нужно отметить, что у компостирования также бывают некоторые отрицательные моменты. Например, компост, приготовленный в процессе горения, хоть и избавляет нас от фитопатогенов, от сорняков, но может привлекать грызунов на участок. Ведь такой компост э, высокой температуры, и зимой в нем очень тепло, уютно грызунам. Они могут поселиться в такой компостной куче. И, конечно же, нужно позаботиться об отравляющих приманках от грызунов, чтобы они не поселились в этом компосте и затем не наносили вред на наших огородах. Поэтому предусмотрите такой важный момент. Не бойтесь использовать больную ботву в приготовлении компоста. При таком виде компостирования все фитопатогены погибают. Попробуйте такой способ, и вам он понравится. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!